Всем привет! На этот раз речь пойдет про то, как изготавливать корпусную мебель из ламинированного ДСП своими руками, платя только за материалы. Если вы посчитаете во сколько вам обойдется материал плюс фурнитура при самостоятельном изготовлении и сравните сколько стоит готовая корпусная мебель или мебель под заказ, вы ужаснетесь. Чаще всего там будет заложено не 20 и даже не 30% наценки. С вас наворачивают в два, а некоторые и в четыре раза. Да вы пару недель потрудитесь у себя в гараже или в подвале. Легко изготовите с нуля при, по собственным эскизам кухонный гарнитур, несколько шкафов для шмоток, пару-тройку стеллажей для книг, письменный стол для ребенка и шкаф с тумбочками в прихожую. На сэкономленные деньги легко прыгните в самолет всей семьей и свалите на заслуженный отдых или автомобиль недорогой купите. Я серьезно говорю. Пример расчета простой. Один лист ламинированного ДСП стоит от 20 долларов. На кухонный гарнитур длиной 3 метра надо максимум три листа. То есть суммарно 60 долларов за ДСП. Еще и останется. Это тумба под мойку, столы, шкафчики и все фасады. Все, что вы видите на схеме. Если во всякие понты и борзости не ударятся, то на фурнитуру у вас уйдет по максимуму еще 50 долларов. Это я в плюс округляю, чтобы ну точно не ошибиться. Это петли, кромки, мебельные болты, подвесы, ручки. Итого 110. Еще трехметровая столешница от 50 долларов. Уже 160. Можете ручки выбрать подороже, петли с газовыми доводчиками установить, догнать комплект до 200 баксов. А под заказ... Кухня влетает минимум в 400 баксов на такую длину. Сходите, пусть вам просчитают ради интереса. И не только про кухни. Помимо них я уже и шкафов штук 8 сделал, полки для книг, стеллажи, столы, прикроватные тумбочки. А надо-то что? Надо уметь всего лишь два пункта. Первое. Уметь резать ДСП одинаковых размеров и без сколов. Второе. Уметь обклеивать кромки так, чтобы вашу работу было не отличить от от фабричный и надо купить или одолжить на время работы фрезеровальный станок все работа поверьте простая как грабли надо конечно кое-чего смастерить предварительно пару инструментов иметь и некоторые моменты знать но это не самолет собрать у большинства из вас это и так есть в ящике с инструментами а у кого нет так если и придется купить кое-какой инструмент то это одноразовая покупка с лихвой окупится а с первого же изделия Итак, поехали. Идеальная резка ламинированного ДСП без сколов в домашних условиях, а затем оклейка кромкой. Я собрал такой вот стол для работы с фрезером. Размеры стола метр на метр. Размер не случайный. Мне нужно было, чтобы он был мобильный и легко влазил в багажник моего седана. Стол позволяет по периметру обрабатывать заготовки длиной до 90 сантиметров. К примеру, для кухонного гарнитура больших длин и не нужно. Самые длинные размеры – это стойки кухни и боковины шкафчиков. Больше 85 сантиметров их не делают. Тумбочки, полочки, ящички, размеры и того меньше. Конечно, когда вы делаете платяной шкаф со стойками от пола до потолка, Длинная сторона стоек в стол не влезет. Такие крупноформатные заготовки в быту приходится делать нечасто и их немного. В таком случае я на длинные заготовки сверху с трубцинами прижимаю направляющую для ровности хода фрезера. Мой монтажный стол рассчитан на заготовки толщиной 18 мм. Это стандартная толщина мебельного ДСП. Стол состоит из основного листа ДСП, внизу которого прикручены два ограничителя из ДСП чтобы стол, установленный на тумбочку, не двигался на ней. Сзади стола установлена подвижная каретка с фиксаторами для того, чтобы помогать отрезать заготовки строго одинаковой длины, не ошибаясь и без дополнительных замеров. Впереди стола сделана надстройка, по которой перемещается фрезер от ближней стороны к дальней, алюминиевая направляющая Служит левым упором для фрезера и отрегулирована по лазерному лучу строго перпендикулярно ближней стенке стола, так как самое главное в обрезке заготовок это делать строго прямые углы. Паз в надстройке необходим для работы фрезера. Чтобы вторая часть надстройки стола не прогибалась под весом фрезера, я использую подкладку из обрезка ДСП. Для фиксации заготовки на столе использую две струбцины. Дальше вы все увидите в работе. Я использую ручной фрезер Makita, частота оборотов его двигателя выставлена на 12 тысяч. Фрезы пальчиковые, двухножевые, с несъемными ножами. ДСП рекомендую отрезать в два захода. В первый заход опускаю фрезу на половину толщины ДСП, вторым заходом срезаю остаток толщины. Для того, чтобы глубину опускания фрезы не регулировать каждый раз, во фрезере предусмотрен перекидной ограничитель, который можно настроить один раз в начале работы. Если ДСП резать, как я сказал, в два захода, фрезы от заточки до заточки прослужат дольше, так как вы не будете их перегревать лишней нагрузкой. Опытным путем проверено, что фреза, пока не начнет давать скозы, сколы, проходит около 10 метров распила. После этого ее нужно подтачивать. Четырехметровая кухня суммарно имеет около 40 метров длин сторон всех заготовок, поэтому фрезу вам нужно будет точить 4 раза. Заготовки ради экономии износа фрез и времени грубо обрубаю электролобзиком или циркуляркой с припуском 5 мм. Сколы на данном этапе не важны, так как следующим этапом будет точная подрезка заготовок уже на столе. Показываю на примере одной заготовки. Она грубо обрублена электролобзиком с припуском около 5 мм. Заправляем в стол, плотно прижимая к переднему упору стола. Фиксируем струбцинами и закладываем упор из обрезка ДСП, чтобы не прогибалась надстройка стола. Опускаем фрезер на первую глубину, чтобы сделать пропил наполовину толщины заготовки. Подключаем пылесос. В моем случае пришлось свернуть переходную трубочку, так как диаметры выхода пылеуловителя и шланга пылесоса оказались одинаковыми. Далее не спеша делаем первый рез. Опускаем фрезу на вторую глубину и делаем окончательный рез этого торца. Теперь заводим заготовку в стол и только что сделанным торцом прижимаем к переднему упору стола, когда фрезером Снимем второй торец заготовки, получим прямой угол, так как алюминиевая направляющая, вдоль которой ходит фрезер, выставлена в точный прямой угол с передним упором стола. Таким образом делаем по два ровных торца во всех заготовках. Теперь надо в каждой заготовке относительно только что сделанных двух торцов срезать, срезать противоположные торцы точно в необходимый размер. Для этого выбираем все заготовки, которые должны быть в результате одинакового размера. Берем первую из них, отмеряем необходимую длину, ставим отметку и совмещаем ее с пазом, по которому пойдет фреза. Заготовку фиксируем струбцинами, а с задней стороны стола к заготовке придвигаем вплотную и фиксируем ограничитель. После прогона фрезера мы получаем заготовку необходимой длины, вынимаем ее, не трогая задний ограничитель. Теперь, даже не размечая последующие заготовки, заправляем их в стол до ограничителя. Все они получатся одинаковой длины. Потом, также один за одним, на каждой заготовке режете четвертый торец, сделав отметку только на первой заготовке. Помните, даже если вы при разметке первые детали ошиблись на миллиметр, то важно именно то, что все они будут одинаковые, а этот миллиметр не будет существенен ни в на стойках тумб, ни на боковинах шкафчиков, ни на фасадах. А вот если бы вы размечали каждую заготовку, вы потратили бы кучу времени на разметку и потенциально могли бы допустить ошибку при каждом измерении. Поэтому лучше сделать отмер один раз, а потом столом как дупликатором сделать все заготовки в точности равными. У меня на все заготовки, к примеру, для трехметровой кухни уходит два полных дня, при условии, что на бумаге схема будущего распила у меня уже составлена. В следующем видео я расскажу про второй важный этап, как ровно и качественно обклеивать кромкой торцы, так, чтобы работу от фабричной было не отличить. В итоге получатся полноценные заготовки для сборки любой мебели. Подписывайтесь на мой канал, там много полезного. Всем пока!